Здравствуйте! Вы смотрите Новости Русского Мира в студии Дима Рубин в этом выпуске. Молитва против эпидемии. В Высокопетровском монастыре начали ежедневно проводить крестный ход с молебным пением об избавлении от коронавируса. Чем заняться во время карантина? Мы сделали для вас подборку образовательных курсов. Обучение дома. Как получают образование школьники и студенты во время пандемии. А теперь более подробно об этих и других новостях. В Москве братья Высокопетровского монастыря завершают ежедневные богослужения окроплением святой водой стен обители и молебным пением. Крестный ход совершается в связи с посетившим страну испытанием. Монашествующие обращаются к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся. Первый крестный ход братья древнего столичного Высокопетровского монастыря совершила после вечернего богослужения 18 марта. С тех пор каждый вечер игумен с братьями проходит по окружающим монастырь тротуарам с древней в Влахернской иконой Богоматери, а затем и по внутренней территории. В крестных ходах принимают участие несколько насильников монастыря. По словам наместника Высокопетровского монастыря Игумина Петра Еремеева, совершение крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилось в церковной традиции еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. «Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братья нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит», – отметил Петр Еремеев. В Русской Церкви еще со времен крещения Руси появилась традиция совершения крестных ходов на праздники и в период тяжелых испытаний. «Не выходи из комнаты, не совершая ошибку». Сейчас эти слова Иосифа Бродского актуальны как никогда. Как провести карантин с пользой? Многие образовательные и развлекательные компании, культурные центры и театры сделали доступными курсы, подкасты и видеотрансляции. Свой вклад внесла и наша телерадиокомпания. Образовательный проект главного редактора телерадиокомпании «Русский мир» Любови Курьяновой «Журналистка профессии будущего» теперь можно найти в свободном доступе на YouTube. Проект адресован школьникам и их родителям, всем, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой. Курс «Журналистика. Профессия будущего» предназначен для абитуриентов, школьников и их родителей. Задача этого курса – сделать так, чтобы в профессию пришли не случайные люди и чтобы профессионалов было как можно больше. Сейчас наша страна находится в довольно непростых условиях, и не только страна, но и весь мир. Все мы находимся на самоизоляции, на карантине, и это прекрасное время для того, чтобы получить новые знания, потому что после каждой, даже самой темной ночи обязательно наступит рассвет. И, конечно же, все мы вернемся к обычной повседневной жизни, и школьников ждут экзамены в университеты. Так вот, если вы вместе со своим ребенком, дорогие родители, еще не определились, не выбрали профессию будущего, то я рекомендую вам к просмотру этот курс. И напомню, что наша телерадиокомпания готова предоставить вашим детям стажировку в рамках телерадиокомпании «Русский мир». Так что не упустите свой шанс, обязательно воспользуйтесь им. Я уверена, не случайных людей в журналистике, благодаря в том числе этому курсу, станет как можно больше. LangLang.com – долгожданная новинка в сфере образования и дистанционного обучения, которая теперь может появиться в каждой школе. Многофункциональный портал LangLang.com дает возможность осуществить эффективное обучение практически любым общеобразовательным дисциплинам. Сервис предоставляет возможность дистанционного онлайн-обучения, а значит, делает полноценное образование доступным максимально широкой аудитории. LangLang.com позволяет заниматься с учениками, которые по той или иной причине не могут посещать уроки очно. Здравствуйте, дорогие друзья! Конечно, сейчас непростое время, но я уверен, мы пройдем этот период и станем еще сильнее и мудрее. Многие из вас знают нашу образовательную платформу langland.com по таким интересным программам, как «Русский ассистент» и «Русский консультант». Мы с командой профессиональных педагогов проводили наши увлекательные уроки в 41 стране мира и заслуженно получили вашу высокую оценку и признание. Мы очень гордимся этим, и сегодня мы открываем нашу платформу и делаем ее абсолютно бесплатной до конца учебного года. Мы приглашаем вас регистрироваться, создавать свои аккаунты и проводить интересные уроки в режиме телемостов, используя умную доску и интерактивные модули. Создавайте индивидуальные траектории для своих учеников, обеспечивайте их индивидуальными кабинетами. Наша платформа на сегодняшний день одна из самых удобных и практичных в мире. И мы вас сегодня приглашаем. Добро пожаловать. И еще мне очень хочется сказать, берегите себя и будьте здоровы. Онлайн-школа Натальи Фаустовой готова рассказать о чудесных свойствах колыбельных. Курс поможет узнать много нового об истории колыбельной песни, ее влиянии на малышей и их родителей. Проект носит уникальный характер, аналогов которому нет в мире. Если в высших учебных заведениях дистанционное обучение в большей степени освоено, то школам еще только предстоит этому научиться. Карантин, связанный с эпидемией коронавируса, показал социальные проблемы домашнего обучения. С возникшими проблемами среднего образования разбиралась моя коллега Евгения Фахурдинова споры между сторонниками традиционного очного школьного образования и поклонниками онлайн-технологий идут много лет каждая сторона имеет свои убедительные аргументы однако школа это довольно консервативная структура поэтому на теоретическом уровне споры продолжались бы еще очень долго если бы не коронавирус который вынудил поставить в школах сложный и крупномасштабный эксперимент в итоге дети сидят дома и практически не поднимаются из-за стола потому что полдня это это уроки в режиме онлайн, а после этого подготовка домашнего задания. Что касается учителей, то они лихорадочно готовятся к занятиям в последней четверти учебного года. И вся эта подготовка проходит в условиях форс-мажора, так как большая часть учителей онлайн-технологии раньше в таком масштабе не использовали, либо применяли ограниченно. Дети тоже не привыкли к виртуальным урокам. Отсюда огромная трата времени на техническую часть. Хочу рассказать о плюсах и минусах в дистанционном обучении. А какие я заметила плюсы? Плюсы — то, что не нужно тратить время на перемещение, на дорогу, на сборы. А, вообще учебники не нужно носить, то есть это облегчение. А, также можно в любой момент перекусить. То есть, к примеру, у меня не всегда идут уроки, и даже не все уроки идут, по скайпу и зуму то есть я посмотрел урок и у меня есть время до следующего урока перекусить а какие минусы минус это то что некоторые файлы в, в электрон дневнике не загружаются я не могу соответственно послушать тот или иной или, или иное видео а также очень большой плюс в том, что даже на дистанционном обучении можно получать оценки. Например, как вот сегодня у нас был урок, и тот, кто больше активно на, на, на уроке отвечает, тот и получает оценки. Студенты уже имеют опыт виртуального обучения с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype. Учащиеся присутствуют на лекции, находясь дома, выполняют задания и проходят тесты. Сейчас известно, что дисциплины, которые нельзя освоить дистанционно, будут перенесены на более поздние сроки. Конкретные планы определяются руководителями программ. Я думала, что дистанционное обучение Это будет очень интересно и удобно В плане, тебе не приходится никуда выезжать Тратить время на транспорт Ты более-менее высыпаешься Но если мы говорим о таких более примитивных Позитивных чертах дистанционного обучения Но на самом деле есть свои минусы И они имеют такое более, более доминирующее положение Почему? Потому что на примере семинара у нас он проходит на платформе Zoom, и он постоянно прерывается, то есть человек не может ответить. Существует некий дискомфорт, неудобство понимания преподавателя, взаимодействия учеников и преподавателя, что, естественно, оно способствует такому некоторым помехам, если мы будем говорить просто, некоторым помехам для того, чтобы понять материал. Декан факультета государственного управления МГУ Вячеслав Никонов, оценивая вынужденный переход на онлайн-образование, отметил, что это было не так просто. Однако в заслугу можно поставить, что сотрудникам факультета это удалось сделать за 2-3 дня, тогда как Гарварду потребовалось две недели. В русском центре Балтийской международной академии жители Риги получили возможность узнать из первых уст о тотальном диктанте и об актуальных явлениях в русском языке и современной литературе. Организаторы и сооснователи студенческой гуманитарной акции «Тотальный диктант», участвующие в просветительском автопробеге Таллин, санкт петербург рига провели пресс-конференцию и обсудили вместе с собравшимися вопросы, связанные с русской культурой, литературой и тотальным диктантом. Все участники встречи получили возможность выразить свое отношение к русскому языку, культуре и значению грамотности для современного человека, а также отправить яркую и выразительную открытку, созданную общими усилиями, в Петербург. Поскольку карантин внес свои правки, акцию «Тотальный диктант» перенесли на осень. Лучших чтецов русской классики выбрали в Русском центре Таджикского национального университета. Подробности в материале нашего народного корреспондента Махриниса Нагзибековой. В национальном этапе конкурса «Живая классика» приняли участие школьники из города Душанбе, регионов республиканского подчинения и Сагдийской области. Прозвучали отрывки из сочинений Ильфа и Петрова, Бориса Васильева, Чингиза Айтматова и других писателей. В состав жюри входили деятели культуры, преподаватели русского языка и другие специалисты. Напомним, что «Живая классика» – это уникальный проект по популяризации чтения среди детей. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, конкурс продолжает свою деятельность в режиме онлайн. Как отмечают организаторы конкурса «В мире книг» – все границы открыты.